Тено! Тено! Тено! Думаете, победили? Вы всего лишь атаковали вспомогательные ядра! Вы действительно думали, что это будет так легко! Ваше время на исходе! Скоро будет негде спрятаться от моих... Фомарианцев! И когда последний из вас сдохнет, я лично схвачу вашу любимую лотос и выброшу ее прямо на солнце!